Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной серединку для банта. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла отрезок репсовой ленты с перфорацией. Длина этого отрезка 11 сантиметров, а ширина 3 сантиметра. Для декора я использовала бусины на нитке. И мне понадобилось 6 штук. И стразы на цепочке. Диаметр стразов 2 мм, а босины диаметром у меня 4 мм, можно и 5 мм взять. Еще для работы необходима иголка и мононить или очень тонкая леска. Начинаем собирать отрезок складываю вот так складочкой по центру. Срез оплавляю зажигалкой и таким образом закрепляю его. А потом прошиваю маленькими незаметными стежками с лицевой стороны. Так всю складочку вдоль всего отрезка. Это для удобства работы, чтобы выдержать одну ширину. Ну и удобно можно было сосредоточиться на другой работе. С обратной, с противоположной стороны тоже оплавляю срез. и все закончила основа подготовлена теперь я отступаю от края 3 сантиметра можно и два с половиной отступить И с этого расстояния буду пришивать бусины. Здесь я пришиваю каждую бусину. Стежки делаю между бусинками. Здесь спешить не надо на нитью шить не так просто. Вот все бусины пришиты. может быть даже и уже готовой серединкой, как вариант. Но мы будем делать по-другому. Кстати, можно еще сделать вот таким образом. Цепочку пришить вдоль бусин тоже будет хорошо смотреться с одной стороны и с другой стороны но я вам предлагаю более сложный вариант и цепочку мы будем пришивать змейкой здесь важно закрепить первое звено вот я приблизила камеру чтобы вы видели и потом цепочку я располагаю между бусинами закрепляю такое положение опять обвиваю бусинку и между двумя бусинами опять прокладываю цепочку это все очень просто делается. Самый такой сложный момент расположить цепочку так, чтобы стразы смотрели вверх. Но у них есть такая особенность, им хочется лечь на бок. То здесь нужно немножечко проявить настойчивость. Вот закрепляю стразы, смотрящими вверх. И все получается. Теперь я дошла до крайней бусины. Здесь я делаю разворот. Прокладываю цепочку вокруг бусинки. Закрепляю такое положение. И теперь буду идти в обратном направлении. И таким образом движемся до конца. Теперь здесь в конце тоже обвиваю последнюю бусинку вокруг. Закрепляю конец. Срезаю лишнюю цепочку. И здесь у меня заканчивается нить. Ее нужно закрепить. У вас тоже может быть такая ситуация. Не пугайтесь. Закрепили. Оплавили кончики огнем. И теперь в новую ниточку нитка где-то. Сейчас я ее закреплю. И вот теперь Последний важный момент, нужно последнее звено захватить ниткой. Посмотрите, вот как я это делаю. Подтягиваю нить не до конца, здесь поправляю иголочкой и держу пальцем, а теперь тяну, все, последнее звено Захвачены. Еще разочек пройдусь в этом же месте. Все, хорошо. Теперь можно закрепить ниточку и обрезать ее. оплавляем срез и все у нас серединка готова. Вот получилась такая серединочка. камера не передает всего блеска, очень красиво переливаются камешки и бантик с такой серединкой будет очень нарядным. В следующем видео я покажу уже бантик с этой серединкой.